В КФУ прошло совещание по вопросам совместной работы по развитию технологического предпринимательства с участием Ассоциации молодых ученых. На мероприятии было отмечено, что молодые ученые, выходя со своими стартапами, смогут работать в том направлении, в котором они создают свои научные диссертации. Более того, им будет представлена помощь в продвижении и монетизации проектов. Аделина Ахмадиева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.